Друзья, я вас всех приветствую. Уверен, многие люди, которые смотрят наш канал давно, помнят те моменты, как мы с вами подымали хорошие деньги на обычном кэшбэке от всевозможных банков. Это тот же самый Монобанк и ряд других банков. Вспомните, какой был, какая была шумиха, и говорили все вокруг, писали в комментариях о том, что «ну что ты несешь, не неси такую чушь на канале, такого быть не могло и не может». Как можно подымать кэшбэк с какого-нибудь Монобанка или с других банков, когда я это рассказывал здесь на канале, не верили. Прошел месяц, два, три, полгода, и об этом стали говорить все. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Тот же самый пример можно привести кэшбэк от всевозможных бирж. Мы с вами получали кэшбэк от бирж. Тот же самый Binance. Помните, как я рассказывал, что регистрируйтесь вот так вот, делайте вот так вот и будете получать помощь от Binance. Это было, это правда и многие из вас получали. Это факт, хотя тоже кричали все вокруг, что такого быть не может, остановись. Такого не бывает. Вот пример, вот доказательство тому, что с Binance мы на канале вместе с вами тоже получали помощь. Так само, как и Monobank никто не верил. Так само, как и другие банки никто не верил, что можно закрывать и получать кэшбэк-помощь. То есть пассивный доход ничего не делает, ты получаешь прибыль. Друзья, так вот, если вы хоть раз получали какой-нибудь кэшбэк, помощь и ну пользовались то есть вам просто приходила как всевозможная помощь кэшбэк пассивный доход то есть вы ничего для этого не делали это было не зарплата просто как э, вознаграждение ребята хоть раз в жизни если вы с этим сталкивались или слышали об этом пожалуйста поставьте в комментариях плюсик что такое да было вы об этом слышали и конечно же поставьте лайк под этим видео друзья так вот к чему я клоню всю суть этого видео сейчас я неоднократно говорил на личном примере я продемонстрировал о том что сейчас можно зарабатывать в элемент 5 и давайте вспомним с хороших моментов что э, люди взяли по 34 подарка особо ничего не делая в элемент five это факт на протяжении всего этого времени сейчас на протяжении вот этого месяца, который сейчас идет и заканчивается, люди выходят в безубыток То есть это о чем говорит? Человек проинвестировал 100 долларов, и сейчас эти 100 долларов он за это время вернул, и дальше им идет чистая прибыль. То есть он все то, что инвестировал, все вернул, дальше идет чистая прибыль, и все было очень просто и легко. А теперь мне говорят о том, что элемент 5 это развод. В чем суть развода, как они объясняют? Я теперь вам объясню. Развод заключается в том, что не может быть такое, что вам за регистрацию платятся деньги. Об этом ранее видео я не снимал, но это стоит как бы сейчас обратить внимание, потому что многие в это не верят. Люди привыкли к тому, что такого не бывает. Но я еще раз говорю, вспомните, когда я говорил вам про э, кэшбэк от банков. Те, кто верил, те, кто даже не, не доверял, но рискнул, говорит, я попробую. Каждый заработал, каждый писал мне «спасибо». Вот эти видео, посмотрите, там сколько, там э, по полторы, по две, по три тысячи на каждом ролике спасибо писали. Это в начале. Потом уже писали по пять, по семь тысяч. Потом уже по пятнадцать тысяч человек писало. Так самое здесь будет. Но фишка в том, что если там... Эта акция, она продлевалась и длилась, но заработали те, кто был первые по банкам, особенно по монобанку, заработали те, кто изначально это делал, потому что первым платили хорошо, сейчас это все уменьшили, то есть, если раньше это платили там 150-200 гривен, а сейчас платят 50 гривен, да, это разница есть, плюс к тому, что, что такое раньше 150 гривен было, и сейчас 50, то есть, вы должны понимать, что это все уменьшается, так само и здесь, здесь заработают все те, кто будет именно в лице первых. Это факт. Это раз. Второе, что немаловажное. Вот люди говорят о том, что это развод. А в чем развод? Вы ничего даже не инвестируете сюда. Не вкладываете ничего абсолютно. Нет никаких вложений и риска никакого нету Просто вы э, делаете регистрацию по официальной ссылке. Кстати, ссылка должна быть официальная и международная. В описании, под этим видео, вот то видео, которое вы смотрите, в описании, вот там вот внизу Ребята, вот там вот внизу, под этим видео, эта ссылочка имеется. Всегда делайте регистрацию только по этой ссылочке, которая находится в описании под этим роликом. Это важно. Вы сделали регистрацию. Это раз. Вот сразу давайте так вот. Давайте сейчас просто сделаем маленький флешмоб. Никто с вас ничем не рискует. Вы сейчас прямо проходите регистрацию. Сделали регистрацию. Заходите в свой кабинет. Кстати, если не знаете, как сделать регистрацию в элемент, Five, э, инструкцию о том, как мы делаем регистрацию пошаговую, я тоже оставляю в описании под этим видео. Поэтому можете перейти. Ссылочка там будет инструкция. Итак, мы сделали регистрацию. Далее заходим в свой кабинет, который только-только вы зарегистрировали. И сразу на главной странице вот здесь у вас загор, загорается такая кнопка Подарок плюс 20. Как правило, подарок. Вот здесь она будет гореть. Нажимаете на нее, на эту кнопочку. И сразу после нажатия у вас загорается вот такая вот иконочка. Табло такое. Поздравляем, ваша подарочная покупка на 20 долларов оформлена. Вам подарили 20 долларов. Далее вы нажимаете «Перейти к покупкам». Бах. И в разделе «Покупки» вы видите, покупочка сделана на 20 долларов. И вот уже, смотрите, 20 число сделано. А 28, то есть получается через 7 дней мне уже капнет 1 доллар Многие сейчас скажут, что это очень-очень мало То есть 20 долларов оно работает А теперь смотрите самое-самое важное То, о чем я говорю Если вы сделаете то же самое, вы просто будете в шоколаде Как из ничего просто за обычную регистрацию заработать нормально денег Ничего не делая, ребята Просто два шага Ссылочка в описании Прямо сейчас не тратим время, потому что акция вот эта может в любой момент закончиться. Может и завтра закончится, и послезавтра, и через час. Поэтому не тратим время, ребята. Не тратим время. Смотрите, как это работает. Вот эти 20 долларов мы можем вот так вот нажать. Нажали и смотрим. Годовой процент 260%. Так? И сюда сейчас посмотрите. Вот калькулятор. И что мы видим, ребята? 260%. От 20, получается 52 доллара мы с вами заработаем, ничего не делая. А теперь еще маленькая фишка. Смотрите, в кабинете элемент five если всегда делайте регистрацию только под видео запомните кстати если вы не подписаны на канал обратите внимание мы никогда не обманываем 38 тысяч человек на нас подписано почему потому что мы всегда, всегда говорим правду если вы не подписаны напротив названия видео которое вы смотрите подписаться нажали далее нажали на колокольчик и поменяли на вкладку все вот это очень важно вот так вот далее ребята Заходим напротив названия видео, вот здесь вот, где написано еще нажимаем. И далее, ребята, вот то, что очень важно. Ссылка для регистрации, все инструкции, которые вам нужны, открывается, все есть. Так вот, если вы регистрируетесь по этой ссылке, которая в описании, только по ней, еще раз по ней, то смотрите, что у вас получается. Все помним о том, что покупки здесь можно делать только от 100 долларов. Так вот, если вы сделали регистрацию по той ссылке, что в описании, то смотрите, переходим на главную, нажимаем купить и смотрите. Любую, ну, муасанит, допустим, раз, раз в месяц выбрали. Я, к примеру, покажу, кабинет только зарегистрировал и оплатить. И вот смотрите, ну, к примеру, да, минимально можно даже 10 долларов. Покупку можно делать 10 долларов, ребята. Не 100, а 10 долларов. Это о чем говорит. Имея даже вот эту одну покупку, вот эту вот одну, мы можем зайти посмотреть. Вот мы видим, да? Каждую неделю нам будет приходить по доллару. То есть в течение 10 недель, даже чуть меньше, тут сумма больше получается, 9-8 недель у вас накопилось 10 долларов. Все. Их можно вывести, а можно просто, их, как говорится, сделать сложный процент. Зашли на главную на главное нажимаем купить и далее делаем просто покупку оплатить допустим с баланса у вас накапает вот кстати видно оплатить с баланса нажали 10 ну то есть выбрали 10 и все и сделали покупку у всех 100 минимум у нас с вами 10 потому что мы регистрировались по правильной ссылке вот таким вот образом мы заработаем даже не 52 как вот изначально говорилось, да, с 20 долларов, а за мне 100 и 200, и 300, потому что это все можно разогнать. Понятно, что риски никто не отменял, здесь каждый сам принимает решение, но теперь вы скажите мне, вы мне скажите, какой вы имеете риск, если вы просто взяли, спустились под видео, сделали регистрацию, ничего не инвестируете абсолютно, вообще ничего не инвестируете, а просто зашли сейчас... Сделали регистрацию, вам капнуло 20 долларов, вы их разогнали, заработали 52 и больше, зарабатывайте, зарабатывайте, зарабатывайте. Есть еще ряд фишек, где, например, можно вот, вот, помимо вот этих 20 долларов, которые вам ну, будет капать, можно еще красиво разогнать. Если интересна эта тема, как здесь можно заработать, например, с тех 20 долларов… Заработать можно и 1000, и 2000. Если интересно, пишите в комментариях, что интересно, и я вам расскажу. Потому что у меня еще есть три фишки. Они не связаны с элемент 5 абсолютно никак. Три фишки, которых сейчас можно заработать тоже практически без вложений. Вообще без вложений. Поэтому, если интересно этот заработок, как зарабатывать без вложений, ребята, пишите в комментариях свое мнение. Вы видели сами, на протяжении 8 лет у нас не было никаких... Э, проигрыши, да мы всегда на личном примере показываем здесь каждый принимает решение сам но мое лично субъективное мнение в элемент 5 здесь заработает абсолютно любой потому что здесь с учетом того что вы просто спустились под видео вниз сделали регистрацию вам упало 20 долларов вот только важно делать регистрацию по той ссылке что в описании упало 20 долларов вы их разогнали красиво по стратегии как я рассказываю потому что я сам так тоже делаю и это работает это работает ребят и вы заработали не 20 долларов и не 52 за год, а заработали гораздо больше. Потому что все это можно красиво обыграть и сделать. Кто? И здесь не надо, не надо быть супер математиком. Просто послушать себя, подумать, сесть, взять лист бумаги, подумать, все продумать, сделать и нормально заработать. Еще раз говорю: вспомним монобанк. Вспомним другие банки, вспомним кэшбэки. Binance, другие криптовалюты мы с вами там заработали ребята мы ни разу с вами не проиграли и здесь тоже заработаем каждый принимает решение сам но мое личное мнение здесь мы заработаем здесь нету никакого развода вам платят за регистрацию это я думаю как многие сейчас тоже говорят о том что пишут да, расслабься это будет постоянно будет отойти регистрация бесплатна. ничего подобного ребята вот эта акция она не постоянная, поэтому поторопитесь. Поторопитесь. Пока есть места вот в этой команде, которую я скинул ссылку, команда лидеров международная, с любой точки земного шара, с любой страны, вы можете зарегистрироваться по той ссылке, что в описании. Поэтому регистрируйтесь прямо сейчас, изучите все инструкции, если интересно еще фишки, навыки все, которые я имею в этом плане. Я все могу рассказать, показать, и вы тоже будете их применять и будете хорошо зарабатывать. Но развода... Вот в этом я никакого не вижу. Риска никакого для вас нет. Обычная регистрация, прошли ее, вам 20 упало. И каждую неделю вы выводите или не выводите, а приумножаете, как вот я. Все, проблем здесь нету Остались вопросы, пишите. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Спустились, изучили. Что там именно имеется, давайте сейчас посмотрим. Прямо сейчас под тем видео, которое вы смотрите, вот то видео, которое сейчас идет, вы найдете ту ссылку, по которой вы должны регистрироваться, вот только по ней вы регистрируетесь. Другие нет, только, еще раз говорю, только по ней всегда регистрируемся. И всем своим знакомым тоже скажите, что регистрация должна идти только по этой ссылке. Далее подписывайтесь на вот эту группу, это тоже важно, вот она, там много интересных фишек. Далее, как пройти регистрацию быстро и хорошо, целых две инструкции, они разнообразные посмотрите если все-таки вы захотите играть по крупному как я допустим потому что я сделал покупку на 3 500 потому что более того я уже это отбил и все кто со мной просто повторили за мной действие все отработали отлично вот эти инструкции как сделать покупку разберитесь посмотрите потому что тоже очень интересно далее как сделать покупку с баланса с баланса тоже обратите внимание посмотрите что такое вообще, как бы, покупка и все остальное, здесь тоже в этом видео все рассказано. Далее, как получить подарок. Сейчас атакция действует, она скоро закончится. Подарок, напомню вам, что очень-очень недешевый. И у меня его сейчас только два, и еще два пришлось отдать. То есть, четыре подарка я получил, на, как говорится, только на себя. У нас вся команда, все получили меньше, чем 2-3 подарка никто не получал. 3-4 подарка все получали. Вот раз, вот два, и два я уже отдал. Думаю, здесь все понятно. Поэтому как получать подарки тоже. Разберетесь, посмотрите. Вот оно здесь все расписано. И что такое элемент 5? Ниже вот есть интересная очень презентация. Посмотрите ее, посмотрите. Очень вам понравится, думаю. Далее, друзья. По поводу Binance. Если у вас еще нет Binance, возможно даже вам еще помощь упадет какая-то вот здесь инструкция есть как регистрировать регистрируемся только по этой ссылке binance очень важно сделать регистрацию по вот этой как говорится главной ссылке binance регистрируем начинаем им пользоваться чтобы он был активный и вам может быть тоже упадет помощь как установить binance вот инструкция как пополнить binance любой карты банка кстати, вот эта инструкция очень полезна для тех, кто зарабатывает в элемент 5. Вот эта инструкция, обратите, посмотрите на нее внимание. С любой карты банка можно как завести деньги в элемент 5, так и вывести. В этой инструкции об этом рассказано. Как установить Binance с телефона есть и как верифицировать Binance в Украине тоже имеется. Если у вас остались какие-то либо вопросы, ребята, задавайте, не стесняемся. Ну а сейчас давайте сделаем маленький флешмоб. Сейчас абсолютно все просто проверим. Придет ли вам 20 долларов или не придет? И напишите об этом тоже в комментариях. Вот эта ссылочка. Сейчас все регистрируемся по ней и проверяем, развод это или не развод. Капнет ли вам 20 долларов или не капнет? Вот сразу их проверим. А то как-то... Без дела, я считаю, тем более никто с вас ничем не рискует. Ни копейки вы не инвестируете, ничего вы не вкладываете, ни от себя ничего не отрываете. Деньги у вас остаются при вас, регистрация абсолютно бесплатная, ну а вам за нее платят. Вот в чем суть. Вы ничего не платите, вы ничего не теряете, а вам за это компания платит. Так что, ребята, пробуйте, решайте. Мы заработали на всех кэшбэках по монобанку, по другим банкам. Вспомните, Privat, Avall, Sportbank. У ГРСИ банк, мы на них везде заработали, везде мы с вами заработали, ребята. Мы заработали с вами на Бинансе, заработали на других криптовалютах, на других криптобиржах. Так что мы не сможем заработать здесь? Конечно, сможем. Согласны со мной? Ребята, ставьте плюсик в комментариях и ставьте лайк под этим видео. И максимально распространите данный ролик везде. Максимально, потому что здесь можно заработать. Не упускайте такой шанс. Не упускайте. Пока есть возможность, им нужно воспользоваться. Согласны со мной? Я думаю, согласны. Позитива вам, друзья. Удачи, мирного неба над головой и огромных-огромных чеков в Elements Five. Ссылочка в описании. Прямо сейчас регистрируемся и зарабатываем. Зарабатываем и еще раз. Зарабатываем. Пока-пока.